Доброго времени суток, и с вами я, Арина Михайловна Ласка. У нас сегодня с вами очередной обряд нашего круга силы, Магия нового тысячелетия. И этот обряд, часть этого обряда я провожу здесь, показывая вам, и давая инструменты, и включая, и активируя энергии. И часть этого обряда я делаю самостоятельно. Как всегда, по желанию, вы можете использовать полностью то, что я даю в обряде. Вы можете использовать это частично, вы можете вообще не использовать, но энергии этого обряда, поскольку вы находитесь в круге силы магии нового тысячелетия, наша закрытая группа, они будут работать на вас, с вами, с вашими близкими создавая обережный круг. И сегодня у нас магическая защита дома, защита себя и обряд обережный круг, обережный дом. Сейчас я дам общую часть для тех, кто еще не с нами и кто хочет присоединиться, пожалуйста, добро пожаловать. Или же вы можете этот обряд приобрести и сделать в самостоятельном режиме по вашему желанию по резонансу с тем что вы слышите видите и так далее с этого обряда я приготовила для вас вы уже кто-то многие видели да это вот такой вот хрустальный шар это шар который трансформирует негативную энергию перелом ее в позитивную то есть он чистит пространство на где-то расстояние от 25 квадратов до 50 квадратных метров. Ну, тот, кто его приобретает, я даю вам рекомендации, как, куда повесить, с какими словами. И вот такой вот э, чурочек. Там с обратной стороны я не буду показывать. Есть специальная защитная рунная магия, включающая защитные формулы. И это у нас срез осины. Осина, как вы знаете, дерево, которое защищает. Также, если вы заказываете, если вам нужно, то вы мне пишите на мой WhatsApp. Плюс 7905-128-4128. И я рассказываю, как и что, куда это все вам прикреплять. Как это с вами будет взаимодействовать. И даю активацию. Вы знаете подобрать свою защиту это очень важно защита она не должна вас закрывать наглухо и если защита вас закрывает или накрывает то вы будете сами изнутри ее разрушать защита не должна быть тяжелой для вас да? многие мастера многие многие работают защитами но они бывают очень тяжелыми когда я смотрю на обратившихся, и я вижу, что там такие кондовы, такие жуткие есть моменты в защитах, и, и что порой эта защита настолько она мудреная тяжелая, что она забирает энергию непосредственно у вас. И может также вызывать и головные боли, и тяжесть, и какой-то дискомфорт, и, и иногда даже болезни может вызывать такие защиты И не надо думать, что, к примеру, как многие да, предполагают, что огромное количество рун в защитном ставе – это означает высокую степень защиты. Вот Буквально на днях разгребала вот такую вот руну, руноскрип, руную формулу, где там такого намешано, что человек уже ползал практически под гнетом этой защиты. Конечно же, это не всегда так. В защитном ставе бывает одна-две руны, а бывает их сотни, но все по-разному, но я говорю из личного при примера. И, соответственно, здесь э, есть разные формы защит. И, конечно же, эти защиты должны быть адекватными. И вы должны чувствовать это и чувствовать, вообще чувствовать своего мастера. Конечно же, в выборе защиты тут есть несколько моментов. Да. Но первое, это то, что ваше внутреннее чутье, ваш внутренний, скажем, момент очувствования, ощущений легкости или тяжести. И, конечно же, надо помнить о том, что любую защиту ее можно сломать, потому что вечных защит не бывает. Если кто-то вам говорит, что я там сделаю на пожизненную защиту, это ерунда. Особенно, ну, это бред, такого не может быть, особенно в настоящее время. Я дам основные пять рекомендаций, как сохранить, усилить и, скажем, углубить свою защиту первое это конечно же наши эмоции эмоции это наш враг и агрессия э, это ключ для взлома любой защиты эмоции вот сейчас скажу важные слова это ответная реакция на негативное воздействие в вашу сторону и она снимает с вас все, что на вас было. Остаются только куски лохмоть и некогда созданной вами защиты. Почему же так бывает? Вы проявляете эмоцию, даже если она скрыта и даже если она внутри вас, и вы даете разрешение впуская в себя посыл, даже если он был направлен не в вашу сторону, который начинает постепенно разъедать, разрушать защитные слои. Тоже недавно у меня была одна клиентка, с которой мы работали по снятию порчи. Соседка подачи навела на нее, подкидывая ей там всевозможные предметы, в частности яблоки под порог, иголки и так далее. Узнав об этом уже спустя много дней после работы, она пошла опять выяснять отношения, зачем, что, почему и как. Ну и что вы думаете? То есть мы провели работу, все сделали, я дала 33 тысячи рекомендаций, и в результате ответной агрессии, всплеска эмоций, защита была пробита. И спрашивается, кто вам доктор? Сколько раз я даю рекомендации, пишу, говорю, делайте. Вы как в состоянии морока. Не слышите, не видите. Ну, про морок у нас было предыдущее занятие тоже. Второй момент. Знаете, такую присказку, любопытный варварик, что-то там оторвали. То есть необ, необдуманное действие. Человек ⁇ существо наивное. С Его наивно часто, явля... и наивно часто являющейся ошибкой ⁇ это то, что человек начинает обвинять все вокруг. Все вокруг, всех вокруг и из любопытства начинает лезть туда, куда не нужно. Ну вот такой пример. Наша защита перестает функционировать, когда э, где-то что-то в телевизоре, в интернете, где-то еще какую-то акцию в группе, вы оставили заявку или что-то кинули и попросили потом что-то кого-то посмотреть за бесплатно особенно. Вот это вообще мне очень нравится. Я бесплатно вам проведу диагностику, расскажу вам, скажу, что такое. Вы понимаете, насколько эти уловки опасны? Вы даете разрешение воздействовать на вашу энергетику Входить в ваше поле, просматривать ваше за бесплатно, ну уж извините, потом мне писать, ой, а как же так, вот я, я вот тут да на бесплатную акцию попала и все и понеслось, уж последствия они не станут ожидать себя, поверьте мне за вот такие вот, ну посмотрите, вот у нас есть группа в телеграм-канале, мы тоже этот вопрос обсуждали. Я сейчас тебе помогу, я выровняю твое поле, я сейчас там вот посмотрю тебя. С какого хера лезть куда-то? Я не даю свое разрешение. Мне пишет Арина Михайловна, у вас там сердечная чакра пострадала, у вас там еще что, с какого хрена вы лезете в чужое поле и сами даете разрешение на эти просмотры? Если в мое поле кто-то залезет, получит по башке, если залезет в поле ваше, а вы в моем поле находитесь, в круге силы, в нашей группе закрытой, тоже получите по башке. Будете лежать потом за вот эти вот, тот, кто захотел бесплатно посмотреть, получит по башке, и тот, кто дал разрешение, тоже получит, ибо нефиг. И вот это вот третий момент, да, второй это любопытство, а третий момент как раз-таки согласие. Вы даёте согласие воздействовать на вас другому человеку. С какими целями, с каким умыслом он залезет в ваше энергетическое пространство? Ну, как правило, это минусовые все вещи. Конечно, четвертое даю вам рекомендацию. Не стоит лезть на рожон, когда вы знаете, что проиграете. Вот ежедневно наблюдаю, как люди после того, как узнали, что у них защита, у меня защита, лезут во все тяжкие, Надеюсь, что беды их обойдут стороной. Увы, это не работает. Типы защиты бывают разные. Если я, например, работаю с клиентом, я ставлю с... Специальные защиты с функциями отводящей магию, там, обратки, чтобы человек восстанавливался, чтобы тело пришло в нормальное состояние. Я делаю купольную защиту, коконообразную защиту. Много у меня техник. Но что защита стоит, и я, конечно же, говорю, и что сам человек может ее часто разрушить, я об этом тоже предупреждаю. И не надо залезать туда, где вы бессильны будете. Это все уловки системы, это все уловки тварей. И пятый момент, конечно же, на что я хочу обратить внимание, это негативные мысли. Мы все летаем в облаках и думаем, Вспоминаем разные события, они могут быть и позитивные, и прошлого, да, и радостные, но также есть еще и негативные мысли о людях, о событиях и так далее. И, конечно же, опять же, когда, во-первых, вы погружаетесь в поле прошлого, вы теряете энергию, и вы теряете часть защиты. И вы также даете согласие, есть еще такие хранители времени, на то, чтобы, опять же, когда что-то воспоминается, на то, чтобы они пользовались вашей энергетикой. Это минусовые параметры, минусовые эгрегоры. Сейчас не буду об этом говорить. Просто хочу сказать, что не надо залезать в прошлое и особенно в негативные какие-либо эмоции и мысли и события в том числе. Вы открываете доступ, и вы притягиваете энергетику в совершенно иную, минусовую. Потом лежите с больной головой, нафантазировали себе, налетались в облаках, на, на вздрючили себя, навкрючили, и все. Это, как знаете, сейчас э, я создала курс, ну и сама в том числе вспомнила определенные моменты, курс Таро. Очень он интуитивно понятный и легкий, как все мои материалы. Я постаралась прям на, вам на ладонях все показать. И вот там есть путь по мечам. Второй это вообще система, да, сценариев наших проигрывав... проигрывающихся. Вот по мечам. Сами себе так накрутим, что потом в десятку мечей и девятка-десятка и сдохни. Вот к чему приводят наши негативные мысли, наш ментал, наше вот это все мозгокрутство. Но чтобы вообще создать защиту, конечно, можно пользоваться различными инструментами, можно пользоваться вот здесь и какими-то магическими артефактами, и физическими объектами, заговорив их, и использовать и слова, и ментал, и магию в полном объеме. Но, опять же, соблюдая вот эти вот рекомендации, пять рекомендаций, вы сохраните свою энергетику и приведете ее в спокойное, хорошее, гармоничное состояние. А спокойное, хорошее, гармоничное состояние ⁇ это уже ваша сила и уже ваша мощь. И если в вашу сторону будут агрессировать, злиться и так далее, что-то посылать, у вас уже есть эта мощь и защитное поле, которое будет противостоять и не будет поползновений смотреть в вашу сторону. И сейчас мы уже будем постепенно переходить в наш обряд. И я сегодня буду давать защиту на создавать пространство вашего дома, на близких и на вас конкретно. В любом доме, помимо определенной энергетики, которая, ну, собственно, диктуется природой, диктуется энергоинформационными полянами э, земной коры. Всегда есть э, еще какая-то сформированная своя внутренняя энергия. И, конечно же, эта энергия, она окутывает все пространство. Есть добрые, есть не очень, есть злые. И от того, э, как, каких больше, что будет преобладать в вашем доме, да, гармоничность, баланс, зависит и самочувствие, и настроение вашего жилища и тех, кто живет в этом доме, в этой квартире, в этом помещении. И немаловажную роль также играет внедрение чужеродной негативной энергии, таких как ну, зависть там, к вашему достатку, зависть к любви в семейных парах, зависть к миру, гармонии, которые царят в вашей семье. Между вами и вашими детьми. Все это, конечно, есть. И как обезопасить свой дом от вот этих стрел с глаза и порчи. И как защитить свое пространство и создать обережный круг. Я вам сейчас расскажу, и мы вместе это сделаем. И мы вместе проведем этот обряд. Я его запланировала еще в середине апреля. И вот, наконец-таки, время дошло. И... Сейчас мы будем с вами это все делать. Еще раз повторюсь, для тех, кто хочет приобрести этот обряд, можете писать мне на WhatsApp. Плюс 7 905 128 41 28. Арина Михайловна Ласка. Добрый час.